Вот, друзья, когда вы проделали упражнение на турниках, на брусьях, закачали плечевой пояс, какие-то мышцы, мышцы могут быть спазмированы, чтобы снять напряжение шейно-воротниковой зоны. Прекрасная вещь на тренировке с собой где-то на турниках петля глисона. Она занимает мало места. Вы достали ее из рюкзака, надели карабин, зацепили шапку на голове, одели липу, Строились поудобнее и расслабились. Достаточно несколько секунд, чтобы снять напряжение шеи. Вы чувствуете наполненность, прилив сил, легкость во всем опорно-двигательном аппарате и прекрасное самочувствие. Заказывайте у нас эти шапки и будьте здоровы!